компанию помощником поваром, так как я не особо знаю язык я еще учусь я на этапе и э, значит это евреи они 30 лет назад приехали сюда в, в хьюстон и э, я им написала месседж э, а они мне ответили через два дня и когда я пришла на встречу на интервью значит жена говорит вы знаете где мы появляемся все меняется вокруг дух святой э, куда мы ступим куда и ступит нога праведника то место поистине Свято. И этот еврей ходит в синагогу, да, хозяин этой китеринговой компании. И жена его, она стала рассказывать такие вещи, и она на меня смотрит и говорит, я не понимаю, почему я это вам говорю, я не знаю, но я вам расскажу. Говорит, когда мы приехали, нам русские не помогали, нам помогли... Американцы. И мы с того дня сказали, русских у нас не будет, будут только англоговорящие. И когда мне муж сказал, что вот девочка с Украины хочет к нам работать, я сказала, нет, русских у нас не будет, мы держим свое слово. Потом, говорит, проходит два дня, через два дня они мне написали. Она говорит, я села, так подумала, что-то на мне нашло что-то. Дух Святой работал. Надо было мне туда прийти. И она говорит, я так подумала, ну если нам не помогли, ну почему бы нам не помочь этому человеку? да? И они меня пригласили. И я еще молилась. Вот просто Бог, это Бог ведет. Вот как можно не видеть Его руку? Я попросила одну цену. Я знаю, на то, что я ну, намного сейчас не могу требовать, но хотя бы что-то. А Бог мне дал еще больше. То есть я говорю, Господь, ты сейчас будешь, пусть через Его уста, ты скажешь. И он говорит, ну, теперь о самом главном. А о зарплате, ну давайте начнем, я просила 15 в час, хотя бы, а он говорит, ну давайте с 16 начнем, а потом как пойдет? Да, Господь, ну как его не видеть? Бог дает больше, чем мы думаем, просим и помышляем. Иисус Господь, и я знаю, что я на этом месте не просто так, что Бог даже этому еврею однажды я посвидетельствую, что в моей жизни Иисус Господь. Аминь. Аминь.